Рецепт приготовления еще одного классического итальянского блюда из макаронных изделий. Чтобы человечество делало без макарон. Это замечательное блюдо обладает отличными вкусовыми качествами и очень быстро готовится. Однако сами макаронные изделия это только полдела, ведь самое главное в них соус. Учимся готовить универсальный каенский соус, который превращает простые вареные макароны в настоящий фиттуччини. В конце видео мы расскажем какие продукты потребуются. 1. В большой кастрюле вскипятите воду и подсолите ее, варите в кипящей воде макароны в течение 8-10 минут, или же до готовности, в зависимости от сорта мелкие, из которой ваши макаронные изделия изготовлены, слейте всю воду. 2. Пока варятся макароны, разогрейте мелкую сковородку и пассируйте порезанную паприку мелко чеснок и каенский перец на среднем огне в течение 3-5 минут. 3. Влейте в заправку сметану и бульон, кипятите 5 минут, снимите с огня, высыпьте в горячую массу пармезан и тщательно перемешайте. На тарелке с макаронами добавьте сверху получившийся соус и сразу же подавайте фиттуччини на стол. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты макаронных изделий 350 грамм, красной паприки 2 штуки, чеснока 3 зубчика, каенского перца 3-4 чайных ложки, сметаны 1 стакан, нежирный, куриного бульона 3-4 стакана, сыра пармезан 3-4 стакана, соль и перец по вкусу, количество порций 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк,